Приветствую всех подписчиков гостей моего канала с вами Елена Смирнова. Я продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня новый майнер. Это инвестиционный майнер по заработку криптомонеты Tron. Хочу заметить, высокодоходные инвестиции всегда подвержены риску в интернете. Не забываем об этом. Называется x mine Значит, давайте переведем на русский. Перевести на русский. Прочный и надежный. Далее что? Зарегистрировать учетную запись, выбрать пакет и выводить прибыль. Здесь указаны планы. Значит, минимальный депозит здесь 10,3х срок на 5 дней и ежедневно прибыль составляет 30 процентов далее 33х также на 5 дней 32 процента ежедневно 103х 5 дней 34 ежедневно ну и там друзья по нарастающей уже идет так партнерка три уровня Стартовал, как я, он вчера, 19 июля. Это общий майнинг, выплаты, и участников уже более 9 тысяч человек. И что здесь у нас? Телеграм есть. Не знаю, группа тут и или, или поддержка. Как бы. Я еще не присоединялась. Далее, что у нас здесь? Вот здесь три точечки. Вот здесь можно задать вопрос типа того. Кликайте. И пишите имя, электронный адрес проблема, ваш вопрос и как бы отправить запрос. Здесь три точечки. Кликаем. Значит, войти зарегистрироваться новости. Здесь часто задаваемые вопросы. Как я могу начать? У меня нет кошелька. Как я могу изменить данные своей учетной записи? Сколько времени занимает получение депозита от 1 до 60 минуты? Сколько занимает вывод средств? В основном, мгновенно, в редких случаях, вручную. Ну и могу ли я иметь несколько учетных записей. Вот он мне переводится, вот так копируете. И через Google Переводчик это можно все как бы перевести. Новости. Что у нас по новостям? А нет ничего по новостям. Далее что? Зарегистрироваться. Я делаю все, друзья, в режиме онлайн. Значит, фамилия, имя. Так, логин, электронный адрес. Сейчас я все это заполню и далее продолжу. Значит, имя, логин, email, два раза, пароль, прописываем трон кошелька. Кликаю сигноп. Зарегистрироваться. Все, что здесь? Написали на почту, ничего, наверное, не придет. Написано логин. Войти. Ага, username и пароль. По логину и паролю. Логин. И у меня пошел, значит, что? или профи здесь, смотрите. Майнится копеечка. Значит, можно без вложений, наверное. Здесь логин отображается, электронный адрес. Значит, и... Да или профит здесь точка В день буду получать, если без вложений работать. 0.1 монета. Вот как. Понятно. Значит, тут плюсик. Что это такое? Ага. А здесь план апгрейд. Угу. Апгрейд. Это у нас что? Сейчас мы посмотрим. А это у нас домашняя страничка идет. Это у нас вывод. Вывод здесь не написан. Минимальный какой вывод. Так. Минимум не написано. Давайте-ка я пропишу. Сейчас узнаю, какая минимальная сумма на вывод. Копирую вот эту сумму. Вставляю ее. Я знаю, что ее не вывести. Просто должно высветиться, какая минимальная. Видите, здесь по нулям. Ну, здесь сейчас напишут? Переводим. Ошибка неверно сумма. Меньше минимальной суммы вывода. Для вывода средств должно быть минимум одна активация инвестиций. Понятно. Нужно инвестировать. Так что без вложений здесь не выйдешь. Просто хотела узнать, какая минималка на вывод. Так это здесь у нас что? Значит, находится у нас реферальная ссылочка. Здесь IP 20 июля. Сколько всего рефералов. Ну и все. Депозита здесь нет. Так, иду в апгрейд. Я буду, естественно, инвестировать. Я бы вот так просто не заходила сюда, если бы не собиралась вкладывать значит здесь у нам предоставлены планы 10 3x на 5 дней под 30 процентов 33 32 процента ну друзья и по нарастающей значит здесь чудесно надо вот так кружочек ставить если 10 3x так если 30 вот так значит что здесь надо А можно с аккаунта даже. Строны. Если на аккаунте будут, ну, как бы, да, монеты на балансе. Можно с аккаунта делать инвестиции. Вот. Естественно, будут строны. Переводим на русский. Сейчас посмотрим. Оплата с баланса, оплата от трона. Вот так. Я кликаю. Ой, господи, что, что я кликнула? А где? Я столько не собираюсь инвестировать. Что-то я не туда кликаю. Вот, ребятки. Это премиум. Мы пошли здесь на три дня, здесь на пять дней. Так, ну что, я буду закидывать 30 монет сроком на 5 дней под 32% в день. Не забывайте, что это риск. Так, трон, это я кликнула. Кликаю. Значит, далее, что у нас здесь? Трон. 30 монет профит. Так, 5 дней... Переводим опять на русский, что основной возврат. Так, платеж процентов нет, сумма оплатить 30. Так, ставлю. Так, подождите. Отмена. А зеленый вкладывается, понятно. Кликаю. Значит, далее что? Вот эту сумму, смотрите, я надо ее скопировать. Аккуратненько. Я копирую. Иду в тронлик. Кликаю сэнд. О, надо сначала адрес копировать. Облин, oh, облин, oh, облин. Oh, так. Вставляю. Так. Next. Вот oh, теперь сумма. 3, 0. Точка. 3, 9. 2, 0. 2, 0. 3, 7 эту всю сумму нужно 3 9 2 0 3 7 отправить отправить проверяю вот она на сумму я ее отправила я буду ждать поступление так Переводим опять оплатить с помощью кошелька. Ну все, я вроде как отправила. Ну и все. Возвращаюсь. Так, и буду ждать поступления. Поставлю. Пока на паузу. Это что за стрелочка у нас? А, это вывод. Дождусь поступления монет на баланс. Они уже поступили. Быстро. Видим, да, у меня баланс увеличился. Теперь у меня дейли профит стоит. 9.69. 9.69. Нет. Ну вот как-то так монеты стали у меня быстрее майниться. Ну и через пять дней я буду выводить. Заходила я вот под этого человека. Он иностранец, он у меня в группе есть. Он и как бы рекламный. В общем, общаемся в Телеграм. У него свой YouTube. Вот кто зарабатывает на тронах. Ну, такой вот, друзья, проект. Не забываем о том, что это высокодоходные инвестиции, инвестиции. Всегда есть риск потерять свои монеты. Так что смотрите, сами хотите работать. Работайте, не хотите, пройдите мимо. А всем удачи, всем пока.